Всем привет, ребятушки! Сегодня опять за щукой на Иваньковском. Вот, ребят, сегодня выехал в три часа, три часа ночи выехал. Блядь. Только сейчас нахуй поставил желец. Ушел, это идти вообще заколебался. Снегу появится, наверное. Вот. Вчера такой снегопад был вообще конкретный. Сегодня вот солнышко вышло нормально, тепло. Не зря поехал. Вот, желец поставил. Еще в ночи ставил, так что даже не снимал, потому что не видно было бы камеру все равно. Вот такая у нас красота тут, ребят, вокруг. Пятерка нету почти. Ну, чуть-чуть ель-еле. Петерочек такой. Вот. Жарлички там стоят. Все видно. Вот одна уже в личке. Буду ждать. Тут поставил. Пока нету выходов. Ну только вот поставил, ребят. Такая красота. Солнце такое красивое. Сегодня без бухала, без бухла. Не чисто так на рыбалку вышел нормально просто судочки посидеть не знаю сейчас поеду пойду туда в конец нога еще разболелась только идти бураны что-то не ходит сегодня то ли я рано приехал из-за этого ну даже что-то и не слышно что гудели бураны так ну ладно ребят не переключайтесь будет что интересное, включу покажу а да сегодня ребят еще вот Сегодня будем пробовать телевизор, поймать малька. Взял одну штучку попробовать, так ради интереса. Сегодня будем устанавливать ее, пробовать, ловить ее. А то малёк сейчас нынче дорогой, по 10 рублей штучка стоит. Вот, уже замучился его покупать. Вот решил попробовать все-таки. Но все равно купил карасиков. Желательно, конечно, плотва. Самая лучшая плотва на щуку. Самый лучший живец. Ну вот так, ладно, не переключайтесь. Шугу надо Сейчас полку не взял Сейчас будем ставить косыночку, ребят О! Такая, ребят, косыночка Видно там, не видно Вот. Все. Попробуем сделать луночку. ребят решил ловить на такую мормышечку может и кушок будет мотыль забыл мотыльницу дом, представляете? ладно будем ловить так сейчас тепло, думаю не замерзнет как думаете, ребят, вкусная будет штучка? Сейчас попробуем, проверим будет что на нее клевать, нет? пока ребят похвастаться нечем Щука пока не клюет, не знаю сейчас через часик пойду проверю, посмотрю, может что будет, время уже сейчас сколько. Время 11.22, щуки пока нету, после обеда, я думаю, должна все-таки хоть одна -туда взять. Косынку поставил, проверил один раз, похвастаться нечем, нету даже малька, вот. на удочку тоже не клюет. Не знаю. Конечно, я там сильно много не ловил, там сделал штук 5 лунок. Попробовал, привет добросил, пошел есть. С трех часов ночи на ногах. Ноги ну, болят, закружат спец. Решил перекусить. Стерок развел. Сосисочки. Останкинские. Котлетка. И чаек, Сегодня у нас алкашки нету. Вот такие дела, ребят. Сижу все по-прежнему на том же месте. В раз, наверное, надо будет перебираться, куда-нибудь другое место искать. Может к могильному съезжу, не знаю. Вот так вот пока сижу. Тут балдею. Вот такие, ребят, пироги. Давайте не переключайтесь. Перекушу и пойдем проверим. Желиться не переключайтесь ребят пойдем проверим косынку может там что попалась вот. прошло где-то уже час думаю все-таки должно хоть какая-то быть наживца там не поймать давайте посмотрим как это будет Ребят, попался, попался живечек. Видно там в камере? Латвичка. На живца самое милое дело. ячейку порвать а, так не вытащить. вот ребят что пускаем еще Условить. так он выглядит телевизор ребят ну, как телевизор косынка Телевизор это летний вариант. Опа! Так, надо срочно ядро Чтобы спасти застан Ядра пока нет в общем ребят щуки нифига не было ни одной поклевки ребят представляете вроде погода хорошая вот теперь ни одной поклевки щуки стал снимать жерлица малька куча вообще прям в лунках плечица не знаю ну, мелкий такой то ли верхоплавка, то ли малек, просто не знаю, не стал и даже смотреть. Корма, короче, тут и дофига. Ну и малек, что полез в лунку, значит кислорода мало. Не знаю, может стоит щука, короче. Обурил, хрен знает, сколько лунок. Короче, вот что поймал. Вот, ребятушки. Ой, сколько мучений было, а. Причем этому мы поймали в косынку только. Ее вот, три окунь на уличку клюнуло. Я даже и не стал показывать, как они поймались. Смысл. Ой, клевал бы, если бы он. Короче, одну лунку делаешь, одну луку не поймаешь. Еще пять делаешь, ничего. Одну делаешь, еще луку не поймаешь. Короче, вообще клево нет. Даже мелочь не клевала. Вот такие дела, ребят. Вот те Иваньческое водохранилище. Ну ничего, будем ждать? Будем ждать последнего льда. Да, кстати, ребят, напишите в комментариях под этим видео, как вы там отрыба... обрыба... это, отрыбачили. Сегодня какое -то число -то у нас. Хоть. Так, сегодня 3 марта, ребят. Время 17.16. Я ухожу с этого водоема, устал конкретно. Еще и пилить, короче, не знаю, минут 40 пешком. Ноги болят ужасно. Ну, самое главное, подышал свежим воздухом. Вот. Так что, ребят, напишите в комментариях, кто как отрыбачил этот день. Или мне одному так не повезло. Ну вот. Все, всем пока. С вами был Буян. До скорой встречи. Пока.